Oh. Добрый вечер, уважаемые участники. Здравствуйте, Александр. Всех приветствовать на новом вебинаре. Вместе с Александром, как всегда, будем смотреть рынок, разбирать его, анализировать сделки, смотреть на разные бумаги и обсуждать текущую ситуацию. Прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, она связана с рисками. С ними нужно ознакомиться, разобраться и всегда иметь в виду в торговле или в инвестициях. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, пару слов о компании Admirals. Мы являемся брокерской компанией, работаем уже более 21 года на рынке, имеем лицензии в разных юрисдикциях, то есть мы всегда работаем в тех юрисдикциях, где находятся наши клиенты, то есть недавно получили лицензию в Канаде, в в Южной Африке, да, в Иордании, и планируем также и расширять это тоже в, том, в том числе в следующем году. Ключевой наш сервис, который мы предлагаем, это именно услуги по самостоятельному инвестированию или трейдингу на платформе MetaTrader, и также для этого у нас дополнительно для наших клиентов разработано мобильное приложение, которым также дополнительно можно пользоваться как для трейдинга, так и для инвестиций. Его можно скачать с App Store, с Google Play и пользовать его, собственно, отдельно. Ну и совершать все финансовые операции тоже можно там. Мы в компании всегда уделяем большое внимание это обучению, потому что мы знаем, что сфера инвестиций для многих, она новая, да, с этим важно разобраться, поэтому мы рады, что Александр к нам присоединяется, делится своим опытом, и для того, чтобы, если еще наши участники не знают, где за этими материалами следить, да, где получать актуальную информацию, то порекомендую, во-первых, подписаться на наш YouTube-канал, там всегда будут появляться записи наших вебинаров, обучающие видео, и в том числе, если вы вот в какой-то момент пропустите вебинар с Александром, то его можно будет на следующий день найти на нашем YouTube-канале. И также Telegram-канал, там мы делаем оперативное оповещение о как раз вебинарах, о новостях, то есть там вся также актуальная информация собрана. По плану на сегодняшний вебинар, в принципе, мы, как всегда, да, я попросил Александра, да, как всегда, сделать небольшой обзор именно того, что происходит на американском рынке, посмотреть ключевые инструменты, посмотреть индикаторы New High, New Low, которые мы усмотрим, который стал уже традиционным, скажем так, в среди последних наших встреч. Подведем итоги конкурса, в котором мы разыгрываем книгу с автографом Александра. Также разберем несколько акций. Будет серия ответов на вопросы. И в конце я также расскажу про это индикаторы Александра, как их можно установить на платформе MetaTrader и про правила конкурса, который мы проводим. Прежде чем мы начнем, у нас ну, традиционно эта встреча проходит в конце месяца и я вот обновил еще раз картинку по текущей ситуации на фондовом рынке. В целом мы видим, что очень большое количество бумаг отрастало, да, ну и мы об этом говорили тоже на прошлой встрече. Рынок как раз заканчивал да, свою коррекцию и в принципе, покупатели были сильнее прошлый месяце и об этом мы тоже сможем судить по тому конкурсу и по тем бумагам, которые нам присылали. Есть отдельные бумаги, которые не так хорошо реагируют, как Tesla, Amazon. Эти бумаги мы сегодня тоже планируем посмотреть. То есть здесь, наверное, ключевой вопрос, который, я думаю, будет проходить сквозь весь наш сегодняшний вебинар, это понять да и иметь вероятность того, что сейчас рынок заканчивает свою коррекцию, да, или она может еще продолжиться, и насколько хватит у него сил, если мы говорим о завершении медвежьего рынка. Это, скажем так, с моей стороны, вот, но со своей стороны дальше я передаю слово Александру. Как всегда, с нетерпением ждем вашего вебинара. А, для тех, кто присутствует впервые на вебинаре, да, Александр а, имеет колоссальный опыт в трейдинге уже более 30 лет. да. Я каждый раз вспоминаю. Ну, то есть, ну, первые, можно... первые, первые годы, первые десятилетия, я бы даже сказал, это был не, не, не трейдинг, а азартная игра. Я думал, что это трейдинг, но это не было. Это, это, это было, было, это было э, перекачиванием денег в чужие карманы. Uh, и, uh, но со временем uh, я все-таки научился yeah. это делать, учителей не было тогда, научился это делать и uh, изменил направление денег из чужих карманов, uh, из, из, из, из, от других брокеров к себе. Uh, да, 30 лет, 30 лет, 30 лет, когда это было? 8? Да, за 30. С ума сойти, с ума сойти. Поэтому, uh, тем более, наша встреча наиболее ценна, что у нас есть uh учителя, да, который к нам присоединяется раз в месяц, и а, мы а, со своей стороны а, стараемся максимально воспринимать информацию, я говорю сейчас и за себя, и за слушателей, кто а, смотрит и наши записи, и присутствует онлайн, а, поэтому, Александр, передаю слово вам. Спасибо большое. И поскольку, поскольку э, э, вы стали говорить о, о том, нач, э, заканчивается ли закончился ли медвежий рынок, начинается ли э, бычий рынок, я бы хотел показать вам один график. У меня займет одну секунду только его найти. Я его еще не... Вы знаете, может быть, я возьму... Если вы не возражаете, я возьму себе экран, да? Чтобы показать этот график. Да. Так, share screen. Continue. Я пойду на... Где же, где же, где же, где же? Одну секунду. Где же эта страничка? А, сюда, сюда, сюда. Сказал, что все подготовил заранее, а потом передумал. Десктоп. А, а, а, одну секунду. Uh, education. Uh, spike, ага, вот она, вот этот график, сейчас я его найду. Uh, где же, uh. вы знаете, uh, uh, uh, одну секунду. Вот чудеса. Ладно, я тогда, я тогда покажу его лучше здесь. Вы знаете, классическая структура бычьего рынка. Пойдем немножко назад. Вот вы, мы здесь видим рынок от декабря 2019 года и до июня прошлого года. Колоссальное быстрое, очень быстрый медвежий рынок, когда пандемия только вспыхнула. И потом начинается подлет Более высокий верх, более высокий низ. Более высокий верх, более высокий низ. Более высокий верх, более высокий низ. Более выс... Улавливаете, да? что структура бычьего рынка все время он достигает периодически новых высот, а когда он откатывается вниз, происходит реакция, то получается более высокий низ, чем в предыдущий раз. Это счастливая жизнь бычьего рынка. Теперь идем к правому краю графика. Вот здесь вот я поставлю стрелочку. Это была вершина бычьего рынка. Вы видите эту стрелочку, да? Да, все в порядке. Да, прекрасно. Вот это была вершина бычьего рынка. Это был декабрь э, прошлого года. И это как раз то самое время, когда я начал э, говорить и писать о том, что э, бычий рынок э, закончился. Э, э, великолепные дивергенции развелись, все, ложный пролом вверх, и это была вершина. Теперь начинается медвежий рынок. Более низкий низ, более низкий вверх. Более низкий низ, более низкий вверх. Более низкий низ и моего правого края. Структура медвежьего рынка не нарушена. Не нарушена. MACD гистограмма уже развернулась вниз. Индекс силы вычертил медвежью дивергенцию. И, на мой взгляд, это выглядит как продолжение медвежьего рынка. Был совершенно замечательный взлет. Точно так же, как на, на бычьем рынке есть коррекции вниз, а на медвежьем рынке эти коррекции вверх. И мне думается, мы находим близ конца такой коррекции. Посмотрим на индикатор новых высот новых низов. Причем это все его отслеживают, так сказать, в обычной форме. Я, вам, кстати, начнем с того, что я вам покажу его в обычной форме. Индикатор новых высот новых низов а потом есть хитрая форма которая мне очень интересные которые помогают мне в трейдинге стандартные формы недельный график слева дневной график справа и мы видим что индекс новых высот новых низов а это индекс который отражает силу лидерства на, на рынке вот как он выглядел год тому назад да он упал вот эта голубая линия, прерывистая, которая более верхняя, это нулевая линия. Он упал ниже этой линии, естественно, в марте. И потом почти все время он держался выше этой линии. А потом, к концу прошлого года, видите, он стал ослабевать. И это показывало на то, что бычий рынок начинает слабеть. Начинает слабеть, а потом начались совершенно серьезные неприятности. И вот сейчас, когда мы смотрим, что было в этом году, Рынок, индекс новых, низов, новых высот новых низов провел почти все время ниже нулевой линии. Он иногда чуть-чуть высовывает голову, вот как вот здесь. Вам видно, я надеюсь, что я, я линию поставил. И получает по шапке. Опять высунулся на одну неделю, получил по шапке. А здесь высунулся, по-моему, на три недели. И крупно получил по шапке. А где он сейчас? он полощется ниже нулевой линии, он даже не может подняться выше нуля. Это нездоровая ситуация, которая показывает на слабость бычьего лидерства. Идем, смотрим на правую сторону графика. На правой стороне это дневной график SP, и мы видим прекрасную, прекрасную прекрасный коррективный такой взлет в медвежьем рынке, который начался в октябре. Выше, более высокий вверх, более высокий низ более высокий верх более высокий низ более высокий верх более высокий низ и и, и вот он не может уже выше пойти и сейчас э, э, индекс S&P просел до нуля и в то же время если вы посмотрите на отношение его последних вершин вы видите как какие вершины показывают что сила бычьего лидерства э, ослабевает и это э, подтверждает то что недельный график, который мы обсуждали две минуты тому назад, показывает, имеется паттерн более низких низов и более низких верхов. И тут индекс силы подтверждает эту картину. Теперь, если мы посмотрим на этот, то, что я говорю, хитрый индекс новых высот, новых низов, это индекс, который еще привязан к капитализации рынков. То есть, если огромная акция типа Apple или Amazon или Google достигает нового верха или нового низа, это гораздо более значимое явления, если там компания местных туалетов достигает нового верха или нового низа. Для того, чтобы Google или Amazon поднялись или упали, так, это гораздо больше денег требуется, это показывает вовлечение больших денег. И здесь мы видим, не разбирая весь график, к левому краю зеленая, зеленая линия отражает новые высоты, помноженные на капитализацию. И мы видим, вот был пик, это было где-то в середине, извините, это было да, в середине ноября, где-то недели две с половиной тому назад. Вот это был пик силы, а сейчас в к концу прошлой недели, к пятнице, рынок поднялся на новую высоту, какую-то копеечно новую высоту. И посмотрите на дивергенцию этой зеленой линии. Быки колоссально ослабли, рынок падает всю эту неделю. Ну, сейчас, в данный момент, в то время, как мы встречаемся здесь, рынок совершенно замер. И сегодня объем торгов на рынке очень низкий. Почему? Потому что в пол второго по местному времени, после того, как закончится наш класс, будет выступать господин Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, который скажет, как сказать, следующий шаг Федеральной резервной системы. Все ждут, затаив дыхание, потому что по мере того, как он повышает учетные проценты, с тем, чтобы заглушить инфляцию, Рынок ослабевает, деньги становятся дороже, покупать поэтому становится менее выгодно. У человека возникает, у, у долгосрочного вкладчика возникает совершенно реальный выбор – вложиться в ценные бумаги, по которым он будет получать совершенно надежные проценты или вкладывать в акции, которые еще падают при этом. Поэтому чем выше учетный процент, тем больше конкуренция, а, кстати, а индекс ценных бумаг, вот, которые выплачивают проценты, примерно в 10 раз больше американского фондового рынка. Да? То есть даже маленькие изменения там э, сильно влияют на э, наши акции. Поэтому сейчас все э, еле дышат и ждут. В последние предыдущие два выступления, а такие, такого типа выступления обычно бывает раз в два месяца, учетный процент повышали на три четверти процента. И сейчас все надеются, что может быть повысят не на три четверти, а может быть повысят на половину процента всего. У меня нет мнения о том, что у меня нет знаний для того, чтобы составить мнение, что, что, всякое, что, что сделает господин Пауэл, все, все эти решения принимаются в обстановке глубочайшей секретности, но чем гадать, чем гадать на кофейной гуще, я смотрю на структуру рынка то, что мы смотрели вот несколько минут тому назад вот недельный рынок, да, недельный график, все более низкие низы, все более низкие верхи, и сейчас последний верх показывает ослабевание. Поэтому моя ставка сделана на понижение этого рынка. Причем два, два совета трейдерам. Если вы себя комфортно чувствуете, играя на понижение, Похоже, что будет попутный ветер. Если вы не чувствуете себя комфортно, играя на понижение, храните деньги. Обязательно поставьте защитные стопы под всеми своими позициями. Потому что обычно медвежьи рынки кончаются паникой. И мы такой паники еще не видели. Немножко отголоски паники были в сентябре-октябре, когда рынок упал. Но это быстро принесло. Поэтому мне думается, что мы еще встретимся с эпизодом острейшей паники. И вот тут-то, вот тут-то, вот тут-то будет самое время покупать. Народ будет паниковать, народ будет выбрасывать за бесценок относительно совершенно хорошие акции. Вот это будет возможность покупать. Те, кто пытаются опередить рынок, купить заранее. Когда рынок падает, начинают паниковать или просто держат позицию и ждут, чтобы рынок поднялся, чтобы эту позицию потом продать безубыточно. А тут и начинается бычий рынок. Я думаю, что мы ближе гораздо к концу медвежьего рынка, чем к его началу, но конца этого мы еще не видели. Я думаю, нам еще предстоит его увидеть, и это будет острое событие. Важно сохранить деньги и важно сохранить спокойствие. Роман, я забежал немножко вперед, по-моему, от вашего плана. Вы мне сказали, вы мне написали обзор американского рынка, а но ну нет, ни хай, ни лоу, и вот так вот. Может быть, мы вернемся тогда к вам, к вашему софту, и посмотрим на все остальные рынки, которые вы обычно любите, чтобы я проанализировал. А, да, хорошо, я думаю, что как раз еще можно показать вот этот график, который вы мне прислали на прошлую неделю. А, спасибо, да, спасибо за напоминание. <свист> есть, э, э, э, Я слежу э, я слежу за работой немногих э, аналитиков, э, нескольких. Э, э, я, я сам делаю свою работу, но я знаю, что э, у меня нет монополии на э, знания. Э, есть другие люди с другими знаниями, э, люди, кто, люди, которых я уважаю. И один из них, это есть такой э, мужик, его зовут Джейсон Гопфорд. Он живет в Миннесоте, и он публикует бюллетень, который называется «Sentiment Trader». Его девиз – «Пускай эмоции работают на вас, а не против вас». И у него есть очень умный мужик, очень серьезный. У него был хедж-фонд, или он работал в хедж-фонде, а сейчас, значит, занимается аналитикой очень серьезно. И его девиз... А, сказал про девиз, значит, чтобы эмоции работали на вас. И вот у него есть всякие э, способы отслеживать эмоции толпы. В частности, вот этот график. Э, наверху, верхняя кривая, это график S&P, S&P э, 500. А ниже две линии. Э, синяя линия э, отслеживает относительную, э, относительный бычий настрой профессионалов. А нижний Нижняя линия такая красно-коричневая, отслеживает бычь, относительный бычий настрой любителей. И э, я отметил вот этими э, э, точечными линиями э, зоны, где в этом году, во время медвежьего рынка, во время медвежьего рынка обычно э, народ боится, а профессионалы э, ищут возможности что-то купить по крайней мере, для короткого для, для краткосрочной сделки. Но периодически рынок поднимается немножко, и толпа э, спредает духом и тоже начинает значит, покупать. И я отметил зоны, где бычий настрой любителей стал выше того, чем профессионалов. Вы видите первую коробку в январе, и это был Верхрали. Вы видите вторую коробку в апреле, это опять был Верхрали. Вы видите третью коробку, это где-то в августе было. И это опять был верх рали, и сейчас то же самое. Как говорила старая няня, кожинный раз, но я в том самом месте. Вот так вот. То есть для меня это еще одно добавочное подтверждение того, что ситуация готова к продолжению медвежьего рынка. Что обычный рынок еще не кончился. Опять-таки. Ни у кого нет монополии на знания, и у меня нет волшебной способности предсказывать будущее. Если бы была его, я бы уже давно был владельцем биржи. Есть знания, есть опыт, но при этом всегда нужно защищать свои позиции стопами. Поэтому я сказал уже раньше, что если что если у вас на данный момент есть какие-то длинные позиции на повышение, обязательно защитите их, разместите с брокером приказ, не держите его в голове. Подумайте, ниже какого уровня вы не хотите эту акцию держать, и дайте приказ. А если вы будете играть на понижение, то же самое, будьте готовы, если, вы, если сделка сорвется и пойдет вверх, на каком уровне вы выйдете. Это решение должно быть принято до того, как вы вошли в сделку. Потому что до того, как вы в нее вошли, у вас нет денег на кону. И вы можете смотреть на ситуацию объективно. Когда сделка открыта, и это уже ваши денежки, то ли они преувеличиваются, то ли они горят. Вот тут решение принимается менее объективное. Поэтому решение о стопах надо всегда принимать до открытия сделки. Мы возвращаемся к графикам Романа, и это DAX. Это DAX. Да. Это DAX. Знаете, с левой стороны недельный график, и одна из причин, одна из главных причин, по которой я люблю накладывать конверты на все графики, вот вам здесь налицо. Рынок, любой рынок, любой свободный рынок, это такой маниакально-депрессивный пациент. В стадии мании его нужно привязывать к кровати, чтобы он не выскочил случайно из окна, а в депрессивной стадии его надо привязывать к кровати, чтобы он или следить за ним во все глаза, чтобы он, упаси Бог, не выскочил в окно из-за депрессии. Да? Но когда мы это переводим на язык трейдинга, когда рынок депрессивен и находится вблизи нижнего конверта, это самое время покупать. Когда рынок находится наверху и у верхнего конверта это самое время продавать. Где находится сейчас немецкий рынок? Спасибо. Это недельный график. Теперь идем к правому на правую сторону, где дневной график ДАКСа. Значит, он тоже находится здесь, в маниакальном состоянии. Правда, последние три дня немножко ему полегчало. Но что мы видим здесь? Буквально две недели, буквально две недели назад. Вы видите, как MACD-гистограмма достигла максимального пика, и в это время цена, значит, была тоже на пике, все идет вверх, все по плану. Теперь к концу прошлой недели, в последние два дня, в четверг, пятницу на прошлой неделе, ДАКС вылез на новую высоту. А где MACD-гистограмма? А, нету. А еще ниже индекс силы. Так это же вообще медвежья дивергенция. Очень опасная ситуация для быков и очень привлекательная ситуация для медведей. Конечно, она была еще лучше в конце прошлой недели, когда, прошлой недели, когда можно было закоротить и сыграть на понижение. И в таких ситуациях, когда я играю на понижение, закоротить возле верхнего конверта и снять прибыль, когда акция или индекс возвращается в зону ценности. В зону между двумя скользящими средними. Да? Вот так вот. Так что считайте меня медведь. Следующий график, пожалуйста. Спасибо, Александр. Сейчас открываю евро-доллар. Ух, как красиво. Ах, как красиво. Как красиво. Евро-доллар долго находился в медвежьем рынке. Это было связано с простейшим фундаментальным фактором. В Европе были низкие учетные проценты. Поэтому, если, допустим, у вас фонд или, или какая-то корпорация, которая держит деньги для будущих покупок, и у вас там, допустим, 10 миллионов долларов, 50 миллионов долларов, их надо положить в банк. Положите в банк в европейский, где с вас будут вычитать полпроцента в год, за услугу по хранению ваших денег или положить их в американский банк, где вам будут выплачивать там пару процентов, может быть. Поэтому деньги шли в Америку, и, и евро ослабевал. Ну, евро немножко... политика Европейского Центробанка стала возвращаться к какой-то разумности, стали повышать отчетный процент. Произошла совершенно замечательная коррекция. Евро взлетел от нижнего конверта почти до верхнего на недельном графике, и уже почти возле верхнего конверта. Да? И вот этот пациент, как любой биржевой клиент, как любой биржевой, <coughs> не клиент, как любой биржевой индекс, как любой биржевой инструмент у него диагноз маниакально-депрессивный психоз. Значит, у этого пациента была жесточайшая депрессия, а сейчас у него маниакальное состояние возникло. Казалось бы, все прекрасно. И эта мания будет продолжаться вечно, а может быть и нет. Посмотрим на правую сторону, на дневной график. И здесь мы видим совершенно замечательную картинку. Одну, один, одна из моих любимых фигур в техническом анализе. В начале ноября, не так далеко, где-то недели три тому назад, вот этот замечательный взлет от низов до верха, Почти 10% за, буквально там за полтора месяца закончился тем, что я называю хвост кенгуру. То есть, э, индок, то есть э, евро выскочил уже вот, -вот, вот до самого верха, но не смог удержаться и упал в тот же день. И такой хвостик как бы торчит наверх. После этого евро опустился до зоны ценности, а потом опять взлетел, взлетел опять – и вот на этой неделе, в понедельник, казалось бы, что маниакальное состояние вернулось, евро выскочил еще выше, чем две недели тому назад, но тоже не смог удержаться, тоже упал. Второй хвостик торчит кверху, да? двойной пик, жесткая дивергенция индекса силы. По-моему, это ралли начинает подходить к концу. Ралли-евро начинает подходить к концу. А, ну опять-таки вспомнить старую песню: Недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал а, а, научный термин. А, а, вот так вот. В да. а, высшей степени осторожно. Высшей степени осторожно. А, с точки зрения трей, трейдинга это не, а, трудно что-то умное сказать а, или сделать, потому что возможность евро уже вернулась к зоне ценности. Я люблю делать сделки в отдалении от зоны ценности. Либо продавать выше ценности, коротить, либо покупать ниже. А сейчас евро на дневном графике в зоне ценности. Поэтому смотрим, ждем следующего поворота. Это золото. Я рад, что Роман, когда мы с вами неделю тому назад разговаривали, я выразил бычье мнение о золоте. По крайней мере, за эту неделю оно нас не подвело. Смотрим на недельный график. В центре недельного графика мы видим здоровенный хвост кенгуру кверху. Вот так вот. да? Это показывает, было истерическая ралли, и выдохлось. Покупатели отступили, и каждый раз, когда я вижу вот такой вот хвост кенгуру, я торгую против него. Он показывает, куда цены не хотят идти. Кстати, недалеко от левого края был замечательный хвост, вы можете увидеть на недельном графике, тоже замечательный хвост кенгуру. Начался медвежий рынок, золото долго падало. И где-то месяц тому назад на недельном графике вы видите три хвоста вниз, раз вот так вот раз два три вот именно первый второй третий, то есть кто-то паниковал, кто-то продавал золото возле нижнего конверта и оно тут же отскакивало и вот это вот был три хвоста кинг подряд, наконец медведи явно потеряли силу, совершенно замечательная ралли началась, взлетела выше зоны ценности. И сейчас, и сейчас происходит такой вот откат к зоне ценности. То есть, это откат в зону, где вполне резонно покупать. На недельном графике, да? Смотрим на дневной график. Мы видим вот этот, этот сильнейший взлет, это ралли. МСД гистограмма достигла новой рекордной высоты. И последние пару недель был спад. Опять-таки, хвост кенгуру, показывающий вниз говорит о том, что золото не хочет падать, и золото так колышется над зоной ценности. Мне думается, что в данный, оно приглашает играть на повышение, не на понижение. Спасибо, Александр. И э, нефть. А... Опять-таки, совершенно замечательные сигналы начинают вырисовываться на этом графике. Роман, вы столько слышали, слышали этих романцев, я думаю, вы сами их можете терпеть. Вы начнете с того, что расскажете про хвост кенгуру в левой части недельного графика. Да? Это, был, это был февраль 24 года. Оба нашего года заговариваться начал. Когда, когда вторжение создало угрозу. Все боялись, что сейчас что-то с нефтью произойдет, но по большому счету все устаканилось с нефтью. И с замедлением экономики начался медвежий рынок по нефти. Нефть опустилась от 120 долларов за баррель к 80 потеряла примерно треть, и вот здесь, вот, где вот как раз ваш крестик стоит, да, это, было, это остановилось донышко. От этого донышка был взлет, а на прошлой неделе и на этой неделе была совершенно замечательная вытряска Значит, люди, которые купили вот у первого дна, видим, от большого ума, поставили защитные стопы ниже этого донышка. Это, это, это плохое место ставит стопы. Потому что не нужно быть гением, чтобы понять, что под таким вот явно заметным дом будет куча стопов. И профессионалы сделают все возможное, чтобы помочь рынку выбить эти стопы. То есть если, если удастся рынок подтолкнуть немножко вниз, то ниже этой точки начнутся, как раз где вот сейчас у Романа стрелочка стоит, ниже этой точки начнутся массовые продажи, можно будет скупить товар на распродаже, и сыграть на повышение. Это произошло, начало, началось на прошлой неделе и продолжилось в понедельник на этой неделе. Маленький хвост кенгуру торчит вниз, даже на недельном графике, и цена торгуется возле верхней точки последнего, последнего столбика. Переходим направо, на дневной график. И здесь мы тоже видим этот ложный пролом вниз. Я называю эту структуру ложный пролом, когда цена пробивает э, э, э, значимую предыдущую точку и отказывается от этого пролома. Вот тут и надо играть против пролома. Кстати, очень похожая фигура была, Роман, э, если вы начертите другую горизонтальную линию, в самом центре вот был пик, это было в октябре где-то, да? Вот от этого пика, вот так вот, да? Вот. Ралли. Спад и новая ралли. Окей, okay, мы пробили этот предыдущий пик, идем на новую высоту. Как бы не так, как бы не так. В первый день, да, пробили и остановились выше. Во второй день поднялись еще выше, опустились еще ниже. А в третий день уже поехали. Да? То есть это не игра для новичков, но для опытного трейдера, который следит внимательно за рынком. Вот, это, вот эта вот игра создает э, очень хорошие возможности. Это одна из моих любимых игр. Когда я вижу пролом на новую высоту или на новый низ, э, то, где новички э, начинают говорить «ну все, все, новый тренд начался», э, мой главный вопрос – а не будет ли разворота? Потому что большинство таких большинство проломов э, сопротивления оказывается, или э, поддержки оказываются ложными проломами. И на этом графике вы прекрасно видите, прямо сделайте снимок и распечатайте. Вот ложный пролом вверх, вот ложный пролом вниз. В следующий раз, когда увидим такое, будем торговать. Очень хороший пример. На недельном графике двойное дно, близ правого края. На дневном графике то же самое. То есть нефть, по-моему, готова к такому довольно длительному подъему отсюда. Это, я думаю, начинается новый такой хороший бычий эпизод в нефти, думается мне. Спасибо, Александр. Посмотрели как раз основные рынки и сейчас можем посмотреть, что у нас было по конкурсу. Сейчас один момент я сделаю как раз. Открою наш конкурс. Один момент. И э, сможем будем посмотреть. А про правила конкурса я расскажу в конце. Собственно, здесь хотелось бы сказать в начале то, что в этот раз, в отличие от там нескольких предыдущих, где, собственно, когда рынок снижался, да, то есть выходили победителями как раз бумаги, которые были взяты в шорт. А сейчас, так как рынок рос, то, собственно, большинство из тех, кто сделок, которые закрылись по этой профиту, они были как раз в лонг. И в этот раз у нас был победитель, который предложил акцию AMD. Да, и здесь mm -hmm. движение составило там, порядка 20%, поэтому Артем Артемов, он, он становится победителем у нас в этот раз. И в том числе то есть были бумаги, которые достаточно близко показали, VFC, да, также Newman Corporation, и было несколько бумаг, которые как раз показали противоположный результат. И а, вот то упражнение, которое мы делаем как раз в рамках данного конкурса, это посмотреть на, а, ну, во-первых, на сделку победителя. Да, которая, которая, нам, которая была, то есть чтобы посмотреть да, и понять, как, что, что сподвигло на сделку. И, с другой стороны, посмотреть также на, на сделки тех, которых, которые закрылись с убытком. Вот сейчас я добавляю на график AMD, то есть как раз здесь недельный график, да, точка входа, здесь take profit и то же самое на дневном. Прекрасно. Прекрасно. Артем поймал очень такое мягкое дно: было много времени сделать покупку, не было никакой истерики. Вошел вовремя и началось, начался резкий взлет. Тут не показано, где он продал это дело, нет? А это как раз вот, вот красная линия. То есть вот здесь а, этот, этот, этот а, просто, а, вот Прекрасно, здесь. прекрасно. И вы знаете, две самые худшие эмоции для трейдера. Это страх и жадность. Страх и жадность. Новичок посмотрел бы на этот график и сказал, о, продал на красной линии, мог бы выше продать. Почему вы, знаете, вот так вот, да? Но жадность Фрай разгубила. Поэтому я никогда не стараюсь отловить дно, я никогда не стараюсь отловить верхушку, я хочу взять куш с середины. Вот как раз вот эта сделка. Артем взял хороший куш, очень хороший куш с середины. И гудбай. Он не поймал дно, он не поймал верхушку. И он сделал прекрасную сделку, остался с деньгами, и, наверняка с хорошим настроением и успешного поиска в следующий раз. Но хочу добавить к этой сделке от себя э, такой скрипту. Э, у меня есть в данный момент позиция по AMD на понижение. Но это позиция, которую я открыл э, на, в конце прошлой недели, вы видите на дневном, графике, на дневном графике двойной пик с такими хвостами кенгуру, торчащими вверх. На индексе силы внизу видна медвежья дивергенция. Так что пожелайте мне, сейчас я хочу посмотреть на этот график, пожелайте мне удачи, успеха. Но я готов уже закрывать эту сделку, потому что я открыл ее недалеко от верхнего конверта, а сейчас AMD находится уже близко к зоне ценности, и, и мне не нравится сегодняшний день с медвежьей стороны, AMD открылась, открылась довольно высоко, толкнула вниз, и сейчас вот не хочет идти к зоне ценности, так что я думаю... Я не буду отрываться сейчас, но когда закончится наш семинар, я пойду и закрою свою позицию. Поступлю как Артем, кушать с середины. Но мой куш будет меньше. Меньше по дистанции, возможно, больше по деньгам. Но мой куш будет меньше по дистанции. Но тем не менее, продали высоко. Акция чего-то не хочет касаться зоны ценности. Ну, не хочешь и не надо. Я и здесь уйду. Спасибо. Следующий. Спасибо, Александр. И вот еще одна бумага, которая могла бы, могла бы uh -huh. быть, составить Артему конкуренту, uh, Taiwan Semiconductors, uh, и здесь как раз участник предложил, ну то есть вот здесь стрелочкой точка входа, да, 61.40, uh -huh. uh, и стоп-лосс был 59.50. Очень, есть... очень тесный, очень тесный стоп, очень тесный стоп. Вы знаете... Есть структура, я ее называю стальной треугольник, контроль над, контроль над риском, стальной треугольник. Вы решаете, значит, вам, вам нравится акция, вы, вы думаете, вот я ее куплю по этому уровню. Теперь вопрос, значит, какими деньгами вы собираетесь рисковать? Допустим, вы, вы, вы решите, что вы, вы будете рисковать на 200 долларов. Естественно, если вы поставите свой стоп на расстоянии 1 доллара от цены входа, вы можете купить 200 акций. Если поставить его на 50 центов от уровня входа, то можно купить 400 акций и так далее. То есть, если вы стоп поставите очень близко, то можно сделать большую позицию, но при этом риск сквозь потолок. Да? Потому что на рынке есть определенный, на любом рынке есть определенный шум. Акции движутся в каком-то диапазоне хаотично. И нужно поставить всегда свой стоп вне уровня шума, вне зоны шума. Индикатор, которым я пользуюсь для того, чтобы э, определить зону шума, называется ATR – Average True Range. Average True Range входит в большинство софтов, и он показывает нормальный разброс цен в нормальный день. Поэтому стоп всегда должен быть вне зоны ATR. Для меня минимум полторы зоны. ATR, чтобы поставить свой стоп. Я не знаю, Роман, если вы хотите, я сейчас буквально минуту посмотрю. А, а я, а я вот здесь сразу же, я, я уже, как говорится, не первый раз замужем. Здесь я тоже его добавил. ATR 22-й период. И, собственно, здесь был на тот момент сделки примерно 2.54. То есть 2 доллара 54 цента 2.50 и, и, и эта акция TSM. Одну секунду, ищу, ищу, ищу. ТСМ uh, N361.4, а стоп 59.50. То есть стоп был меньше двух долларов. Стоп да? Да. был меньше двух долларов. Как вы сказали, одна с 2,5 доллара. То есть человек, который сделал эту сделку, Поставил, свою, поставил свой стоп внутри зоны шума. И этот шум его выбил из сделки, которая должна была быть очень, очень, очень прибыльной. А вот так вот. да Пользуйтесь этим индикатором, ATR на дневном графике. И получайте эту цифру. И умножайте минимум на полтора. И вот на эту дистанцию стоп должен быть отдален. А еще лучше на два умножить. Естественно, чем дальше вы поставите свой стоп, тем больше ваш риск на одну акцию, и тем меньше ваша позиция, да, чтобы сохранить этот треугольник. Ну, это вот это как раз то, на чем мы становимся профессионалами, на контроле, на контроле над риском. Спасибо, Александр. А у нас периодически повторяются да, то есть вот похожие сделки да, с таким стоп-лоссом, поэтому пока они, наверное, не закончатся, я периодически буду тоже добавлять, чтобы наши слушатели знаете, Может быть, я это упоминал раньше. Тысячу лет тому назад я прилетел в Сингапур и остановился у знакомого, у приятеля. Денег даже на отель нормально не было, а у приятеля была трехспальная квартира. Он, был, он уже был профессионалом. Он был профессионалом. Его попросили приехать в Сингапур, чтобы у него учились местные трейдеры. То есть он занимался только, значит, своим фондом, ну, в их, короче говоря, мужик невероятно много работал. Я обычно просыпался утром, его уже в квартире нет. Вечером я заваливаю спать, его уже в... а его еще нет, все еще в офисе сидит. Ну, такой работяга ужасно. Но как-то я его говорил в воскресенье, давай пойдем, рынок закрытый, поехали на велосипедах прокатимся. Взяли велосипеды, поехали на берег моря, вышли на берег моря, взяли на прокат велосипеды, поехали кататься. Ну и походу беседуем. Я ему говорю, слушай, а вот сколько времени ты уделяешь контролю над риском, контролю за деньгами? Он говорит, ну, примерно треть. Я сейчас велосипеда не упал. Ну, какую треть? <смех> За две минуты решают такие вопросы. Но я был новичком, который вообще постоянно еще головой бился об стенку, а, он, а у него был фонд, и фонд, фонд хорошо, хорошо функционировал. Теперь значит, с дистанции, с расстояния времени... Я не трачу треть своего времени на контроль за, за деньгами, но я бы сказал, что процентов 20 моего времени четко уходит вот на эти вот расчеты. Где шум, какой размер позиции, как это поставить, вот так вот, да? Ну вот такое. Надо считать. Поехали дальше. Uh, да, спасибо, Александр. И вот здесь как раз, если те бумаги были интересны, но с одной стороны там стоп-лоссом немножко, так, скажем Прокосился. так, не доработали, да, да то вот здесь э, бумага G1 терапати... терапис... Я не прочитаю. Therapeutics. Therapeutics. То есть да. это какая-то биоти... медицинская да. или биотехнологическая компания. Да, и как раз вот здесь тоже была предложена точка входа. Здесь и вот, да. стоял стоп-лосс. И... Вы знаете, есть это я точно упоминал. Есть книжка, называется Я не знаю, как она наверняка издана в России. По-английски, она называется One Up on Street», один против уолл стрита Ее автор Питер Линч, Питер Линч, который в течение многих лет был самым успешным управляющим капиталами в Америке. Но он, он, он ушел на пенсию, ушел в довольно молодом возрасте, сделал большие деньги, ушел, живет очень богато и занимается, он очень такой религиозный католик, занимается благотворительностью. Я с ним лично не знаком, но все, что я слышу, это, сказать, очень позитивно. Так вот, он в этой книжке написал относительно этой сделки. Пытаться поймать дно, это как пытаться поймать паду... а, падающий нож. Ты неизбежно схватишь его за неправильную часть. Да? Когда нож, острый нож падает со стола, не надо ловить его в воздухе. Пускай он ударится о пол. Пускай он повибрирует на этом полу. А потом его можно будет брать. Вот как, как Артем взял свою акцию, которую вы показывали несколько минут тому назад. Нож ударил в пол, Нож повибрировал, эта вибрация стала останавливаться. Вот тут-то Артем его поднял. И даже вот эта сделка с ТСМ, которая не удалась, потому что наш участник слишком близко поставил стоп, но то же самое. Нож ударил в пол, был длинный бар, потом был коротенький бар. и цена стала подниматься. Вот тут он этот нож взял. Да? А в данной сделке, которая закончилась, к сожалению, провалом, Нож еще летел сквозь воздух, сквозь воздух и, и, и человек просто пытался схватить падающий нож. Не надо этим заниматься. Дайте, дайте акции упасть, дайте остановиться, полежать, отдышаться и чуть-чуть начать подниматься. Да? Но не надо ловить падающий нож. Спасибо, Александр. Артём, с Артемом я обязательно свяжусь и расскажу, как забрать книгу. У нас остается буквально 10 минут, и как раз бумаги... Посмотрим, какие есть вопросы. Вы знаете, mm -hmm. кстати, на тему, на тему контроля, на тему контроля за, за ситуацией, сейчас в издательстве Альпина готовится к выходу на русском языке моя самая последняя и самая важная книга. «Как играть, выигрывать на бирже в 21 веке». И я как раз вчера просматривал там очередную главу, которую они мне прислали, и сейчас просто хочу прочитать вам один параграф, пока мы ждем вопросов, прочитать вам один параграф из этой главы. Я так посмеивался немножко, потому что он еще, кроме рынка, этот параграф имеет полное отношение к сегодняшней политике, хотя книжка была написана очень давно. Книга о том, как надо, глава о том, как надо контролировать риск. Читаю. «Система – это план. Но, как писал немецкий фельдмаршал XIX века Гельмут фон Мольтке, ни один военный план не выдерживает первого же столкновения с противником». Американский боксер Майк Тайсон, которого цитирует The Economist, выразился более прямо. «У каждого есть план, пока ему не дадут по морде». Вот почему контроль рисков должен стать неотъемлемой частью каждой торговой системы. Конец. Какие у нас вопросы? Кто-то пишет, я вижу, сделайте, пожалуйста, обзор на биткоин, платье старого короля. Король слабо одет, по-моему, но, Роман, если вы выставите график биткоина, конечно, мы можем на него посмотреть и полюбоваться. А пока что Кирилл спрашивает, Александр, расскажите про Фибоначчи, пожалуйста, пользуйтесь вы законом перезарядки. Кирилл, законы Фибоначчи относятся к размножению кроликов. Вот для чего эта формула была выведена. Один кролик ничего не производит, два кролика производит третьего, и, значит, два плюс один – это три 3 плюс 2 – это 5. Ну, ты, короче, добавляете последние две цифры все время. Люди это пытаются применить к графикам. Я считаю, что это мистика. У меня у меня приятель один написал книгу про… Ну, он очень суеверный человек, управляющий фондами. Написал книгу про Фибоначчи. Я как-то вот взял, у меня было несколько часов, взял его книгу, взял книжку с графиками, это еще до компьютеров было, линейку, калькулятор. Иногда выходит, а иногда нет. Так если положить бумагу в клеточку на любой график, тоже чего-то будет выходить, а чего-то нет. Я считаю, что Фибоначчи это так, из зоны суеверия. Sorry. Роман, ходите на биткоин? А, ну вот я биткоин, да, открыл. А, сейчас, почему ты, а, так, так, так. Что-то я его не, не вижу. Так, так, так, где же, где же, где же, где же. А вот. Биткоин. А... Ну, вы знаете, очевидно, что совершенно произошла неприятная ситуация. Обанкротилась третья по размеру биржа криптовалют. Колоссальные хищения выяснились, колоссальный беспорядок. То есть этот мужик, который это делает, вот люди, люди хотят верить, что кто-то кто чего-то знает. Вот, вот он, он всех убедил, что он всех знает. Этот, этот мужик, в фирму вложились все, вложились лучшие инвестиционные фонды, Секвоя в них вложилось, из, из Канады вложилась Вложился пенсионный фонд «Онтария». Все оказалось мыльным пузырем. Это сильно ударило по биткоину, конечно. Что, что я вижу на этом графике? Медвежий рынок, длящийся уже давно. И вроде бы, вроде бы, вроде бы намечается донышко. Намечается донышко. Если мы смотрим на недельный график, в самом центре мы видим вот, вот, вот, где вот только что вы раньше коснулись романа, вот здесь вот это вот колоссальное такое истерическое падение в июле, и внизу вот это была сила медведей. А потом МСИ гистограмма пошла выше нуля, сейчас цены упали ниже июнского уровня, а гистограмма держится гораздо выше. Похоже, что намечается донышко. Еще рано, то есть гистограмма продолжает опускаться, но похоже намечается донышко. И то же самое на дневном графике. Такое двойное дно уже, уже есть. И Если бы мне кто-то пристал пистолет в голове и сказал, Алекс, ты должен сделать сделку по биткоину, мне бы пришлось его купить. Но я, конечно, никому не подхожу на пистолетный выстрел. Это слишком, слишком сумасшедший рынок с моей точки зрения. Спасибо, Александр. Uh, у нас есть еще вот несколько бумаг, на, uh, чтобы успеть посмотреть. Тесла, да? Ну uh, одна из них. Uh, uh. Очень рынки хаотичные, Тесла хаотично uh, и uh, она как бы заманивает купи-купи-купи-купи, но, но я вижу очень серьезное осложнение. Чем она заманивает купи-купи? Падение на недельном графике, всегда начинаем с недельного. Падение замедлилось, МСД гистограмма повернула вверх, индекс силы повернул вверх, но дивергенций как таковых нет смотрим, я бы сказал, нейтральный график. Он и не положительный, и не негативный. Он нейтральный. Идем к правой стороне, где дневной график. На прошлой неделе Тесла упала до нового низа в этом, в этом медвежьем рынке. МСД-гистограмма вычертила гораздо более плоское дно, но не было перед этим дном пересечения вверх гистограммы. Для того, чтобы, это было, для того, чтобы назвать это дивергенцией, МСД должна подняться выше нуля, а потом опуститься ниже. Этого не было. Дивергенции как таковой нет. То есть, опять-таки, дневной график я бы классифицировал как нейтральный. Недельный нейтральный, дневной нейтральный. Я смотрю на такое. Я хочу торговать Тесла. Я сделал очень много денег. Очень много сделок и денег по Тесле. В прошлом году я торговал ее часто но я смотрю на это с одной стороны, с другой стороны, спад кончился, сильного, сильного подъема, сильных сигналов на подъеме я не вижу. Она нейтральная. Она нейтральная. Я не вижу преимущества для себя. Я не вижу ни бычьего, ни медвежьего, сильного сигнала. А чего гадать? Чего гадать? Я хочу торговать теми акциями, которые с экрана протягивают свою мозолистую руку и берут меня за лицо. Если ты не будешь этим торговать, чем ты будешь торговать? Такие вот сильные сигналы. А это вот так вот. Что-то лежит, что-то вякает, это а может быть. И я, я когда замечаю, это следующий график. А, ну вот еще одно. Амазон. Вы знаете, мне думается, мне, я смотрел на Амазон на прошлую неделю так очень внимательно и думал, Вроде бы, вроде бы Amazon приглашает ее купить на недельном графике. Значит, имеется как бы двойное дно такое, и бычья дивергенция настоящая бычья дивергенция MACD-гистограммы и MACD-линий это позитив. С другой стороны, цены сейчас у правого края значительно ниже, чем они были весной в середине графика. Да? То есть, это дивергенция. Происходит в то время, когда цены, цены низки. Я люблю, когда дивергенция происходит, когда второе донышко чуть-чуть глубже первого. А здесь у нас солидно глубже первого. Я смотрю на дневной график, и там, так сказать, ничего особенного. Нет никаких ни дивергенций, ничего. Но мне думается, мне думается что если я не ошибаюсь, и что если рынку предстоит значительный такой то, что по-английски называется waterfall decline падение как водопад, то есть мне думается, что, это, что рынку предстоит серьезная неприятность, то это будет одной из тех акций, это будет из тех акций, которую я буду выжидать покупать, вот на таком серьезном дне, это серьезная компания с исключительной позицией в обществе, я знаю, что в Америке, ну у всех есть счета на Амазоне и эта компания никуда не уйдет. Она, она действительно вот в центре американской экономики находится. И вот во время такого глубокого, серьезного, последнего падения это будет одной из акций, в которых я, захочу, в которых я намереваюсь построить длинную позицию. Но не сейчас. Спасибо, Александр. А у нас сейчас уже ровно 8 часов в час у вас, если 3-4 минуты. Может быть, пожалуйста, пожалуйста. Я только знаю, что в пол второго будет наш замечательный господин Паул выступать. Но я на это смотрю как на театральное представление. То есть сделать сделку под его выступление я оставляю тем молодым людям с гораздо более быстрой реакцией. Вот здесь как раз, если мы смотрели э, Тайвань Семиконтакт, то как раз на сделку, на покупку, которая была там условно mm -hmm. месяц назад, то сейчас было достаточно серьезное ралли. И вот если смотреть на нее с точки зрения как раз продажи, как да. ваше мнение. Да. да. Смотрим на недельный график. Ралли все произошло практически за две недели. Да? Недель, два. И теперь следует, после этих двух недель резкого подъема и это показывает, знаете, паника происходит. А от чего паника? ТСМ, она торговалась где-то под 140 долларов. И она упала от 140 до 60. Больше половины потеряла. И наверняка всякие умники стали строить короткие позиции после того, как акция потеряла уже половину. Надо рано... Я не знаю, как это, как по-русски, по-английски есть поговорка «early bird catches the worm». Ранняя пташка ловит червя. А люди, которые поздно значит, закоротили, а акция стала подниматься, они стали бежать к выходам. А как, как, как шорты бегут к выходам? Они покупают, чтобы закрыть короткую позицию. Когда, когда акция падает, то длинные позиции продают, а короткие шарты наоборот покупают. И вот все. Вот это вот панический такой взлет. Это, как правило, это ударили по шортам. Акция поднялась, она поднялась в зону серьезного сопротивления, где акция провела в предыдущие месяцы много времени. Следующий бар очень коротенький. Это, на этой неделе бар очень коротенький. То есть ралли, похоже, выдохлась. Ралли, похоже, выдохлось. Смотрим на дневной график. Единственное, что мне здесь не, не очень нравится, это такие вот огромные гэпы. Ну, с одной стороны, можно понять, гэпы происходят даже из-за того, что основные торги по этой акции происходят не в Америке, это мы смотрим сейчас на американский рынок, они происходят на Тайване. И поэтому образуются такие гэпы. Но у правого, тем не менее, у правого края мы видим – Акция полощется где-то в районе 80 долларов, ни вверх, ни вниз, ослабевает. Мы смотрим на индекс силы и, допустим, сегодня, вот даже, даже сейчас посмотреть, последний, последний столбик на дневном графике, да, казалось бы, ралли у нас сегодня, взлет, да, открылась на ГЭПе на небольшом и поднялась, ну, сейчас торгуется там же, там же где открылась. А индекс силы показывает вниз. То есть, да, это, так сказать, вполне. Но опять-таки, перед выступлением Паул я вообще ничего бы не стал делать. Лучше постоять. Эти выступления могут толкнуть рынок вверх или вниз, а потом где-то через полдня разворачивается еще после этого. Так что эти выступления могут сильно... Они создают сюрприз, а Профессионал не работает на сюрпризы. Профессионал работает на повторение известных структур. Но после выступления на эту акцию вполне имеет смысл посмотреть с точки зрения закоротеть. Я с вами согласен, Роман. Еще одна бумага. Я думаю, что еще две. Вот NVIDIA. Uh, тоже был достаточно серьезный ралли, ну то есть в принципе у нас в этом ключе, то есть что мы видели на S&P, да, то есть uh, взлет здесь тоже очень похоже uh -huh. и сейчас находимся вот в какой-то верхней области. Uh, вот. Я не знаю, для меня она выглядит неплохо, потому что uh, замечательная бычья дивергенция была на недельном графике да, между летним и осенним донышками. И сейчас акция на недельном графике торгуется выше, доныш... выше летнего донышка, да, то есть вот вся эта структура осеннего пролома вниз оказалась ложным проломом, поэтому это выглядит сильно, с другой стороны, акция немножко, как говорится, обогнала сама себя, она сейчас выше зоны ценности и немножко приседает в зону ценности. По-моему, это возможность, здесь бы, здесь бы я стал искать возможность ее купить. Не сегодня, тем более, что я настолько помедвежье настроен по общему рынку. Но следующую небольшую просадку, которая, я думаю, не достигнет зоны дна, я бы искал возможность купить. Смотрю на дневной график у правого края, и там цена в зону ценности уже вошла начинает немножко чесаться руки купить сегодня нет общий рынок общий рынок слишком слишком подозрительно себя ведет если бы, я, если бы я покупал здесь я бы взял бы маленькую позицию потому что иногда кто нравится акция но не уверен в ней полностью чем просто сидеть и смотреть лучше взять и купить маленькую позицию тогда она у тебя есть и тогда вот теперь смотришь на нее другими глазами, гораздо более внимательнее. Я думаю, что здесь, бы, здесь имеет смысл подумать о контрольной позиции такой. Но я хочу только еще добавить, что я не могу давать вашим, нашим участникам советов, потому что я не знаю ни их финансового положения, ни их отношения, ни их терпимости к риску, ничего подобного. Поэтому то, о чем я говорю, я думаю вслух. А советы давать незнакомым людям просто было бы я неумным подходом да я хочу дать вам свое открытое четкое мнение но ни в коем случае не советую о покупке. если вам мое мнение интересно вы хотите разработать его и совершить покупку или продажу накоротко то обязательно применяйте методы контроля над риском обязательно и вот последнюю акцию на сегодня это Disney, то есть как раз mm -hmm. смотрели больше такие технологичные компании. Вот yeah. смотреть, как себя чувствует такая более стабильная, более консервативная. Они уже буквально несколько дней назад они турнули CEO, chief executive officer, то есть человек, который командиры компании совет попечителей выгнал командира компании и пригласили предыдущего командира. Смотрим на дневной график. Ложный пролом вниз, чистейшей воды, бычья, бычья дивергенция, MACD гистограммы, MACD линии и индекс силы. Да? Выглядит очень хорошо. Смотрим на дневной график. Цена ниже зоны ценности. Импульсная система красная, поэтому покупать нельзя. Она, кстати, красная на недельном графике. Но это акция, которая вычерчивает дно. И, я думаю, приближается время покупки. Не сегодня. Спасибо большое, Александр. Вот здесь для наших слушателей то, что мы не успели посмотреть в нижнем углу как раз вот Тесла. то есть там как раз были бумаги, которые там на 20, на 10, 20, 30 процентов или выросли, или упали, где похожие ситуации могут складываться. Вот будет домашнее задание, скажем так, для наших участников, чтобы смогли в том числе самостоятельно посмотреть. Спасибо большое, Александр. Как всегда, много интересного, много полезного, много важного. Спасибо большое, Роман. Очень приятно с вами всегда работать. Всего хорошего. Спасибо. Желаю хорошо последить за Паулом, за его выступлением. И уже увидимся в конце декабря. Всего хорошего. Всего доброго, Александр. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Уважаемые участники, в конце, также как я и обещал, посмотреть на, на то, как, ну, точнее, рассказать с моей стороны по поводу индикаторов Александра. Сейчас я также запущу и расскажу про индикаторы и про конкурс и, соответственно, как у нас можно принять участие в том, чтобы задать вопрос Александру, чтобы мы смогли оперативно как раз это сделать. Начнем с, в первую очередь. Да, скажу еще так, что если у нас есть участники или те, кто нас смотрит на YouTube сейчас впервые, да, то у нас есть запись вебинара с Александром, где как раз Александр первую часть вебинара уделял тому, чтобы разобрать, как работают индикаторы, да, как их использовать. То есть ну вот как раз все базовые моменты, они вот здесь есть. Сейчас для тех, кто в чате у нас в Zoom, я запись прикладываю. Для тех, кто смотрит на YouTube, то на, в плейлисте на нашем канале вы можете найти, там название будет как работают индикаторы, то есть там вы сможете посмотреть. Теперь, что касается индикаторов, то есть индикаторы доступны для клиентов Admirals бесплатно при наличии реального счета с балансом более 200 евро. Они ставятся на пятый MetaTrader и вы сможете сделать точно такой же вид, как вот я показывал и как последние акции мы с вами смотрели, то есть точно так же их можно будет настроить и использовать. Для того, чтобы запросить индикаторы, необходимо написать на почту elder.disc.sobaka.admiralmarcus.com Сейчас в чате я прикладываю. Для тех, кто смотрит на Ютубе, в описании почта есть. Напишите просто письмо да, в свободной форме и если у вас есть уже реальный счет, то мы вам вышлем индикаторы, шаблоны, видеоинструкцию по установке. Ну и плюс вы можете посмотреть всегда одно из предыдущих видео, где Александр более подробно рассказывает про работу индикаторов. Если у вас еще нет счета, то мы также, наши специалисты подскажут, как можно открыть счет, выбрать нужный и проконсультировать по этому вопросу. И после открытия счета уже вы сможете получить соответственно индикаторы. Uh, и uh, вторая часть uh, – это про конкурс Александра. да. То есть сегодня у нас Артем Артем выиграл вот такую книгу с uh, личным фотографом Александра. Uh, и мы проводим этот джентльменский конкурс каждый месяц для того, чтобы как раз привести в систему, ну, такой, такой, uh, такой подход, да, приведение в систему планирования сделок, да, с одной стороны, uh, и в том числе uh, в конце которого может быть приятный uh, приз – книга с фотографом Александра. Uh, для того, чтобы... Uh, принять участие в данном конкурсе. То есть у нас конкурс проходит на нашем YouTube-канале. Если вы на него еще не подписаны, то прикладываю ссылку. И те, кто смотрит нас на YouTube, то сразу же подпишитесь. Нужно поставить лайк к последнему видео. да, Соответственно, это будет видео, там, план на декабрь. Предложить в комментариях одну сделку по одному активу, который торгуется в Admirals. Ну, у нас торгуется более там, порядка 8 тысяч инструментов. То есть из максимально ликвидных, да, то есть из американский рынок, из европейский рынок, а, валюты, индексы, то есть всегда эти инструменты можно найти. То есть у нас очень крайне редко бывало, что предлагали какой-то инструмент, который у нас не торгуется. Но тем не менее, то есть на конкурс мы принимаем те инструменты, которые торгуются у нас. А что нужно сделать? То есть точно так же, как вот вы видели, пример, когда мы разбирали сделки, то есть нужно предложить одну сделку, а, указать цену входа, стоп-лосс, да, Take Profit, да, по поводу стоп-лосс, помните про а, а, Average True Range, да, то есть он в метатрейдере, в метатрейдере тоже есть, его всегда можно нанести и закладывать стоп-лосс с учетом этого а, индикатора, да, то есть с, с учетом среднего... Отклонение. И, соответственно, цена входа, стоп-лосс, take профит и дату поста. Соответственно, после той даты, которую вы написали, мы смотрим по графику цены, то есть сработала ли сделка и что сработало, стоп-лосс или тейк-профит. Соответственно, победителем у нас будет тот, у кого будет самое большое движение в процентах в период проведения этого конкурса. То есть сам конкурс у нас идет месяц, то есть от одного вебинара к следующему, то есть участие принять в конкурсе можно с 31 ноября. 28 декабря, да, то есть можно уже сразу же завтра в декабре, там в первых днях предлагать какие-то сделки, а, которые а, вы можете найти, да, то есть и вам кажется, что в течение месяца будет какое-то существенное движение по этим активам. Еще важный момент, комментарий нельзя редактировать. Если там будет написано, что комментарий был отредактирован, то такие сделки мы не принимаем. И также хочу сказать, что вопросы к Александру лучше также писать под видео на нашем YouTube-канале, для того, чтобы мы оперативно могли сразу же собрать, подготовить, потому что у нас всего лишь час, очень многое нужно и важно успеть, и поэтому не всегда получается ответить на все вопросы. то есть В том числе, сегодня часть бумаг не успели посмотреть. Поэтому еще раз не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, написать пожелания. Если хотите передать пожелания, тоже пишите в комментариях. Я также их Александру передаю. И мы с вами увидимся уже тогда. В следующем месяце, да, в декабре, то есть, как я уже сказал, 28 декабря у нас будет финальный в этом году выпуск и дальше продолжим уже в 2023 году. Поэтому принимайте участие в конкурсе, посещайте вебинары и увидимся в следующий раз. Всем желаю хорошего вечера, спасибо за участие, всем спасибо и до свидания.